нашли, нашли то, что искали, Сергей Крюк просто, великолепный командир, и прям вообще мне очень понравился, и мы будем сегодня катать с ним и я, и Илюха Кимба, Хардрин, Санек, Который, и Диман Но ты слово держишь или где? Ну я сейчас чувствую нас выкинут, нахрен, мы тут внесли уже яблоко раздора. Они его просто кикнули. и все, поехали. Чего он там? Хэпа, ты можешь это сделать чувствительность микрофона чуть посильнее, чтобы тебя лучше слышно было? На видосе вообще ничего не слышно будет. Просто на видео не слышно будет его вообще. Само собой. Да, мы запустили сегодняшний вечерний, это наш второй выпуск всего лишь, и вот Сергей Крюк так сейчас лучше. научит нас играть. Да, вообще, так замечательно, просто великолепно. Да, вот, огонь, мужики. В общем, мы ведем также набор в кланов, наш изумительный Озерс, что переводится как другие, букву Е вычеркнули для... Ну, потому что там просто не поместилось. <связь> вот, рейтинг эффективности 1350, 52% побед, правильно тайм мы до 12 по Москве. Правила простые, не напряжные, просто надо во время прайма быть в тем спике в нашем и не пропускать клановые мероприятия. Вот. вот всем вот. привет. Так, давайте, ЛКБ, вот сюда вот. ЛКБ, вот а Добрый вот, вечер. Сюда едешь сюда вот. Вот так приезжайся, ЛТБ сюда. Все остальное, все остальное. Раз ты попал, голос. Одна у здесь. Все остальное, раз сюда. Все под разъехались. А я на ВАЗике тоже должен съехать ехать туда сами. Ты ему шаблон сломаешь, Рома, аккуратней. А на ВЗ-131 стяжем ехать? Туда прям по третьим. Все, я понял, да. Ну, видишь, все отлично. Перед нами свет давай. Да, да. Даю. Дальше вперед, вперед, вперед. рашим, рашем. Вот так рашем сюда, вот так ЛТБ, стоп, ЛТБ, сказал, стоп. Куда? Нахуй, блять сюда вот, вот квадрат свой, сказал, сказал, Мы его нашли. Назад. Убираем три Просто нашли. О, ништяк, тяже, по, по стандарт пошли. ЛТБ назад, ЛТБ назад. Тяжесть заходим в жопу, разбираем. ЛТБ назад, ЛТБ назад. Треть зимой назад. ЛТБ назад. Заходим в жопу, разбираем. Я не могу. Каждый человек просто. Успеем, успеем, успеем. Улыбка. ЛТБ стоп, ЛТБ стоп. Просто а вот не наделся. Ребят, сори, блин, кронащихом работаю, так что ты забит. Он пьяный. Он однозначно пьяный. <соцентрический> пьяный. <соцентрический> пьяный. Через щур пьяный. А Ча ты попробуй труба сбить. Зайди вот с этого квадратика. Вот отсюда зайди попробуй. Тяжи погнали. Не стой, не стой, не стой, не стой, не стой, мешай стрелять. Да, господи. Прям Блин, сбили Гус. Первый бой у нас вышел комом, походу мы проиграли. А Что-то пошло с не, не так, вот он очень расстроен, мы слышим. Ну, не, ничего страшного, я думаю, у него ну, сейчас иди. все получится, все дальше. получится. Угу. Ну, он хорош. То, что надо все Мы да, такого всегда сказали. Второй выпуск и просто удачи. Sorry, my, косяк, да, все хорошо, Давайте нормально посмотрим. бывает. подбадриваю Извиняюсь. Подбадриваю. Да, ЛТБ, давай поаккуратней. Потому что должен там был слез, должен был на просвете там э -э и Пробуем а, конечно, еще раз. No? <laughs> Ну человек У меня тут Димон прямо угорает вообще под столом. Так, ребят, пожалуйста, никто не лоханитесь кнопками, а, ну не спалите контору. то начнете мне что-нибудь там говорить, и он там спалит, он заволнуется, застесняется, по-моему, не так вс ⁇ Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Я испугался, когда <смех> <смех> Реально, я очень штаны не положил <смех> ЛТБ сюда. ВЗ сюда. СС вот сюда вот подходим. Вот сюда, в этот квадрат. ЛТБ сюда. ВЗ сюда. ВЗ сюда. ВЗ сюда. ВЗ сюда. Повторение мочу Я вот сюда подтянусь <смех> маленьких Помогу здесь, мужикам. Давайте сюда, ребята, в квадрате, в квадрате, в квадрате. все в квадратик, вот ЛТБ сразу же куда. Все, разъехались. не могу просто Он прям он пьяный и волнуется очень. Но при этом башка соображает немножко. Ну да, не настолько пьяный, чтобы там не соображаться. Не, он просто веселый. Не, он веселый, он... да, мужик такой. Ну мне уже а страшно Я один ошибаться. услышал, куда ехать, да? Мне кажется, он это... Истреть, не надо за мной идти, истретьте, пожалуйста, блин. иди с мужиками, блин. с мужиками, иди. Что ты творишь, что ли? слово творишь. Это слово творожок. Кэп, тебя же проходят или что? Ты куда вы куда, вы куда рванули, сказал, вот здесь стойте, вы что творите-то, блин? Стойте здесь вот на воде, назад, назад, назад, назад, в вот этот квадрат, мониторьте. Хорошо, что его реакция сейчас была помягче, чем с Илюхой. Так, есть. ЛТБ назад, вз назад. ЛТБ назад, ВЗ-назад сюда, поэтому квадрат уйдет. Бегом-бегом назад, ребят. Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Уса, бегом-бегом вдвоем. Бегом назад, бегом-бегом-бегом. Истрите, истрите, стой, истрите, стой. Не спеши ногами гаммер встать. Ё-моё, до встать. ЛТБ смешно назад. Ребят стоим, ребята, стоим, стоим, стоим. Кто поехал вперед? Истрейте, вот это, вот сам умный. Я чувствую, пойму. это должно это взорвать наш пыль, канал. Который... Все Всех наших 38 Давайте подписчиков. Погнали. Я надеюсь, что их станет больше. Дай назад маленько. Друзья. Особенно после такого. Ну, это что-то. Я тебе есть... не приходитесь. здесь. Дай назад Ты... маленько. Там просто истрейте, самый умный. Все Почему 12? А ты 12 бесса, знаешь, давайте заскакивайте сюда. Вот это взбирайте, вот Тяж, давайте на первую базу. 90-ка, 90-ка, идут. Давайте сюда идите. А давай вот этого. 90-ка 90, 90 сначала. Он вся барабан тебе даст, и ты погиб. Поможет. Да не поможет, не поможет. Вся пачка пошла сюда, на вторую базу. Вся пачка пошла. Захватывать чуть поехали, чуть -чуть. захватывать. Парни, мы захватывайте едем. Илюша, я же тебе говорил, 90-ка а Я 90-ку что-то успел да, чтобы отошли? Я ему гостлю сбил. Ёбанцы, Сейчас опять Вот это встрети, скажи. Вот это разбирайте, ребят, быстрее разбирайте и обратно возвращайтесь. Это на захват, да? Захват. Все, первая база, ребята, первая база. беком, бегом, беком, беком, бегом, беком, беком. Мы смысл мы по тройке возвращаемся. Вторую базу? Второй базу. Да, да, да, да, да. Да, да, да, беком. Точки <къех> у нас лоханулись, маленько. Давайте, давайте. Вот <къех> это из третьих, возьми. Из третьи, давай, здесь тормозни маленько. Тормозни, тормозни вот эту, продержи, вот эту ружку. И третий, давайте на первую баз бегу. Он же единственный, кто сбить мог ее. А ты, давайте так больше делать не будем, пожалуйста. Я очень хорошо. Конечно. Да, да, да. Хорошо, но он сильнее там 90 с барабаном нас разрядил. Мы в следующий раз справимся обязательно. Если бы Илюша меня Давай, слышал, мы бы разобрали. разобрали. Меня были придано ватное Блять, ну как так-то, блять? Сейчас нас выкинут из -за Илюхи из команды, как рак рака. Мы воржем. Угу. Ну, скажи, пошло, ты, в принципе, две смерти да, да, да, да, да. спокойно разбирают две две семерки. Не, не, не, не надо такой гвардии. Теперь давайте поаккуратнее, пожалуйста, прошу. Такая больше Прямо сейчас как школьник извинился. Вот Илюха вообще ж не спалится, сюда. Фу, Ребят, еще один слив, я ухожу. боинки. Все, давайте. До одного слива играю. Блин, нельзя нам вот... Нельзя уже считать. Он не знает, погонял шахматист. Сейчас, давайте аккуратно. Давайте не подставлять. У него погоняло шахматист, так что да, все серьезно. Нет, все, Ром, надо тащить. Я голду заряжаю. Меня расстроили, так что вообще. Мы просто обидели такую самородку, что. Да, вот именно. Жесть, так мы сейчас же потеряем его, придется и удариться снова в поиске. А персонал да тогда? да я тогда стоп, ну выключил новые, запустил. А чё там? Ну, да, там ничего нет. Да. Смысл. Ниже. А, не-не, они. Не они. Все, готовимся, готовимся. Мужики, с вами можно играть мне стандарт. Давайте сыграем нестандарт небольшой. Конечно. Да. Так, с... давайте вот сюда вот все. И так рашная вот по этой линии, вот до этой линии. Раш сюда вот. Слушай, это не от. Отлич... Не, не просто Раш, а просто сюда вот едем, вот так просто тупо едем. Вот да это точка. Так, ЛТБ-шка. Хорошо. ЛТБ вот сюда заскакивай, вот сюда, в этот квадратик, вот, вот вот сюда не в прострел. Ну, Ты сам знаешь куда. Слушай, да это, это не, не стоит вспышки. Не прострел уходить. Все остальные едем сюда вот. Так, вз ВЗшка, ВЗ давай сюда вот тоже сюда вот. Вот на эту горочку. Все, погнали. В смысле один из моих подписчиков? ЛТБ там аккуратно, там просто из-под камней рисуйся и все. Но он любит по центру. А, может быть смотрел до видосики. Давайте типа. мало. Там на степях есть пара боев. Едем, едем, едем, ребята, едем по централке, едем, едем, едем, едем, потом, потом. Да, да, да, вы на сотках. Вот вам мечать. Вот сюда, вот едем дальше. Рома, это как мы на сотках. Убираем лакашечку аккуратно. Убираем, убираем, убираем. Кручу кухня Пипец, он прям по полю поехал. Нас, тварь. Мужики, его пускать нельзя. Едем по централочке, едем по централочке, едем, едем, едем. едем. Ты видел, где он едет? Все, подъем. Подъем сюда, на, на 49 подъем. На 49-ку подъем делаем. А, ребятам еще кто-то есть, там дерево упало. Командир Команд... горит. Горю вообще Трубы горят. Не, его подожгли. Съезжай туда, съезжай, съезжай. Давай сюда вот, на первую базу. На первую базу, ребята, первую базу вся. Вся, вся, вся фигня на первую базу. Давай, давай, голдой накидывай, нельзя проигрывать. Я тащу, я вообще дома где. Это хера. Борщ, ушел. Сань, ребята, помогите, Ребята, аккуратно, первую базу теперь. Отбиваем. Это мне еще так нигде он. У него 55 уже. Нифига не попадаю, пульки вообще не летят. Ребят, пошел ты, ребят, пошл Пока база не захват пошел ты, работаем. Да что так все плохо-то сегодня, а? Истрейтин, куда ты залез? Вот этот, дружище, ты куда полез у меня? Зачем зато-то полез? Ты Саскари, я прикрою тебя. Отходи назад, отходи, насходим мы тебя прикроем, отходи. Вот это стрельть, отходи, отходи, отходи, отходи, мы тебя прикроем сейчас, отходи, блядь. Все для тебя сделаем, отходи, только ради бога, блядь. Ребят, работаем Борщ. шотов. Отходи, блядь, сука. Ну все, ништяк, два шота, три шота. Так, ЛТБ. ЛТБ сюда бегом. ЛТБ за железку сюда бегом. Бегом сюда нахуй. Тяжесть стоп, тяжесть стоп, тяжесть стоп. Тяжесть стоп. Вы сюда встали, вот сюда под горкой, стоп. И закрыли первую базу. Первую базу закрыли. Первую вы закрыли базу. Закрыли первую базу, стоп, первую базу закрыли. ЛТБ зашел. ВЗшка с ЛТБшкой. Все, стоп. Тяжесть стоп. Стоим, стоим, стоим. Ждем их вместе. Как можно я отсюда понакидываю, я их накидываю? Откуда, откуда, покажи. Ну давай, пробуем. Все, тяжики, давайте аккуратно. ЛТБ с, с ВЗ-ка аккуратно работаем. тяже аккуратно, шотов забираем. Аккуратно, шотов. Следующего шота. Тяжи пошли. 49-го, блять, 49-я помощь нужна, блядь. На меня больше смотрит. Аккуратно Кашмар. шотов, ребята, ЛТБ, ВЗшка, давайте, Раш, едьте, едьте, ребята, мрите нахуй, блядь. ЛТБ с ВЗшкой, мрите нахуй, только, блядь, давайте мрите нахуй. Мрите, едьте вперед, мрите нахуй, блядь. ЛТБ с ВЗшка, вперед, нахуй, мрите, блядь. Встречайте, пока вы можете, нахуй, мрите, блядь. Похуй, нахуй, блядь. Мрите только, нахуй. Убивайте, кого вы можете, нахуй. Истерия, давайте, давайте, вперед, мужики, давайте, давайте, давайте. Илюха, я а ты, встречу. <связывание> мой красавцы может не да? ну все давайте после боя это можно перекурить давайте выбирать это, это огонь это просто огонь это просто огонь, это так надо перекур перекур да давай сейчас попросим перекур поставим паузу в он уже сказал что перекур он сам курить ушел а я а по своему, своему старому, старому обычку залебил сокомандника... Хэп, уже? хэп, мы на минутку покурить, сейчас вернемся. Так, он сказал, идти курить, что ты это? Я уже курю. Курим, курим, курим, курим. Вообще лишь будет стоять. Пос... Все молодцы. Всем респект. Чернуха просто, это просто жесть. Все, я хуй. Уже неплохо, мужики, уже неплохо. Уже можно играть не нестандарты. А я хочу если пару не стандарт, две карты хочу попробовать. Если никто не против, давайте попробуем две карты. Не сыграть. Чего говоришь? Чего? Чего? две карты мне тут хочу сыграть. Два... Две карты нестандарты хочу сыграть. Попробуйте. Ну, давай, Попробуйте ну, давай, с вами. Давай, попробуем. Давай, попробуем. Просто стандарты заебали, блин. Вот смотри, я уже сейчас уже не стандартно согласен. Вот так ага, ничего. Ага. Давайте пробуем стандарты. Все заебалось, стандарты ебаные, блин. А че-то че то новенького хочется уже, блядь. Каждый день одно и то же, Пусть сижу, блядь, по 5 часов по этой игре нахуй, каждый день, блядь. Ну что-то часов в игре сидит и у вас задолбали стандартные тактики, а че будет нестандартно играть? Это хорошо. Это то, чего мы искали. Я вернулся. И команда неплохая. Мы смотрю, там танчики за 8000 хп тоже есть. Как такое набрать можно, я даже не представляю, У меня бабушка статистику набивала, а потом аккаунт не отдала. Ахуе. Нет, ну я набивал 7,4 набивал. Ну задался я на 7 тысяч набил ну 8 тысяч набил и это печалька вообще. 7 тысяч я набил себе. Саш, ты тут? Я тут. Ты пропустился, <с да? Чего-чего? Ну потом послушаешь. А сказав, что его добавили стандартные тактики, мы будем сейчас нестандартно играть, и он был не надо Оп. повторяться, потом все на видосе. Мы что, работаем не тогда? Да, да, да, конечно. Саня готов. Ставь. Ну все, погнали. Это моя легендарная фраза про бабушку была. Че я пропустил? Ну, он говорит, фига ты, говорит, личный рейтинг набил девять тысяч, как так, ну, за 8, там, почти 9 я, говорю, меня бабушка набила, а потом аккаунт не отдала. Ну, да, все, послушайте. Все, вы видите. Это, мужики, это называется бинго. Да, это нам дико повезло служить. Таких редко встречается. Ну, надо в друзья добавить. Ну, однообразие-то тоже надо. разных. Конечно. Нас вот вчера жалко, и так все в друзья вчера. добавляли. Жалко вчера видишь это. Да, вчера да, с этим непобедимое мясо. Это было что-то. Кстати, даже вчерашний отдыхает по сравнению с этим. Да, вообще. Ну вы про вчерашнее говорите, его не существует. Люди захотят посмотреть, а его, к сожалению, нет там. Технические проблемы со звуком были. Не все все. Да-да-да, готовимся поехал не стандарт пристегнитесь мужики опять, сори, работаем голду Голду, лишь голду само собой Нельзя, я что не что хочу проиграть Да, мы, мы должны только выиграть вообще по другому никак вы тб давайте сюда вот вот прям сюда вот подтягивайте вот, вот в этот квадратик вот вот. если что сюда вот в угол уходите меня простил вот в это не простил уходите вот уголочек вас. Че, Ром, по банану пойдем? Да, или... по, по банан проходим, если что, Всё налево и в угол, и угол прячемся. И заходим вот отсюда. Потом делимся здесь. Два здесь, три здесь. Все, погнали. На Ромку мы же там солиемся? Работим в стандарт пока. Ребят, работаем. Там работают. Это он да. командует. Да. Он, он у Нас стандарт один... покори. ИС поехал вообще куда-то не туда. Ты, Ты ему ничего нет. не говорил. Ну да, мы да ничего не, не знаем, мы просто, мы просто можем... вот играем, вот как-то. Я они пока здесь команды... ничего не, не могу придумать. Он просто потом сам осознает. Истречи куда-то полетел, дружище. Истречи куда-то полетел, блять. Пизда. ЛТБ, да. давайте разбирайте да. вот это вот тогда с сом 3 вместе. Истречи, перекроем ему дорогу здесь. перекроем ему дорожку здесь. Сейчас будет назад поступать. Красавцы. Ну, так, ёпт. ЛТБ, встаньте, не прострелечек. и давай сюда, ЛТБ. Вот сюда к нам, бегом, бегом, к нам, бегом, к нам. и 3 давай бегом к нам. ис тоже, кстати, уникально. Вот процесс. сюда, вот сюда к ЛТБшку, мы вот так проходи сюда, бегом, бегом. Ну, у него свой план на игру, он что-то просто ездит. мы проходим через банан. Куда и поехал. А он нам сказал проходить? Я за свет просто давал, я посмотрел. Проезд, ребят, не 11, спешим, 11. ребят, не спешим, ребят, не спешим. ис куда ты полетел, бля? Бля! Вот ты, сука, неугомонный, бля. Тихо, тихо. А ЛТБ не надо ему помощь давать, не помогать. Полетел хуй с ним. Полетел хуй с ним, не надо ему помощь давать. Пускай сам воюет, бля. Поехали. Все, погнали Раш. Все, погнал раш. Раш погнал на вторую базу. Раш на вторую базу. Сейчас я отсвечусь, приеду к вам туда. Рашем, рашем, рашем, приезжаем в вторую базу, Рашем. Вторую базу полетели, Рашем, там в окнах такое? все, что есть. Все, что. Все, что в окнах есть, Рашем. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Все, что, что там стоит, Боя убираем, надо... нахуй, Бойница, Убираем все. Убираем! Убираем все в окнах, нахуй. В окнах все убрать, в окнах все убираем. В окнах убираем, сказал бы, все встали, блядь. Убрать в окнах все. Убрать все в окнах. В окнах убрать. В окнах убрать. Убираем окна, нахуй. Убрали окна. Все ништяк. Откат. Откат. Откат на базу, на вторую. Окна убрали. Откат на вторую базу. ЛТшки оставить не стану. Откат на вторую базу. Все, захват 4 базы. Опа! Поехали справа, Уберем и смотрите. Вот и ребята подъехали у нас. Давайте этих ребят работаем. Работаем, этих ребят. Три танка вот здесь у нас, ребят, три танка По асисту, Пром, ребят, по Вот 600 Пром, хп. Убираем <к вот эту 600 хп. Вот это убираем 600 хп и дальше. ЛТшки вот эту танку убирайте, вот эту танку жопу убирайте. Эти танки, вот эти танки сорвались, сорвались туда, поехали. лт вот это в жопу убрать. Убирайте эту, бегом, бегом, убирайте, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, убирайте его. ЛТ еще, еще, ЛТ, еще. Отлично, дальше, ЛТ. Убирайте вот эти Дальше, ЛТ, дальше сюда проехал, давайте а, убирать. ЛТ, есть. вот Я эту убирайте, мальчик. По одной церкви, по одной церкви, ребята. Стяжим по одной цели. Ребята, говорим. Я в говорим, помогаем. Следующего. Ну все, молодцы. Ребя ребята, что с окном случилось? Ребята, что у нас с окном случилось? Вот Непонятно, окно Зап было. Запотели вообще. они там. Я не знаю, почему. Окна просто запотели вообще. Ну селюха, окна запотели. И кто то там на седьмом, кто заехал? Это ты знаешь? Ребят, что из не, непонятки с, с окнами случилось? Почему два танка у меня в Сталине захвате базе? Надо, надо было окна убрать и все. ЛТшки нам помогли. Что там в Талин замерли, блин? Два танка. Два танка. Вы что творите-то, блин? Ой, печаль. Надо, поехали. ЛТшки ру... а вообще там, за рули вообще ништяк. Тяжки в Талин. Два тяга в Сталин захвате, я не знаю почему. Одного не хватает, 15. надо подождать, сейчас кто нибудь зайдет к нам. Показать нам. Блин, вот это плохо, конечно, кто-то ушел от нас. Не, вот а ты вообще сейчас, чтобы вообще боевку нормально играть. Давайте у же почему-то на захват стали. Почему окна не забрали, я не, не понял меня же забрали в да. окна, Сань, ты я, стал, стал захватывать. Почему стали захватывать, ребят? Я, я стал на захват... Поехали, аккуратно. Я, я сказал, поезжай аккуратненько. Нам делать то, что, что говорит командир. Все, рашем, рашем, рашем, рашем. Я встал аккуратно, чтобы не не захвата. захват. выходил и давал дамаг. Сказали окна забрать. Командир сказал сделать вот так вот. Ты должен выйти и сделать. Упороться, но сделать. Именно что мы поддерживаем командира. Он должен реализовать свою такую. тактику просто. Есть кому-то плос кинуть? Я же говорил, что мы скинем. Кидай ник какой-нибудь из клана. Пускай кто-нибудь зайдет. Да да ребят, не есть кто из клана? Не остался один черт только. Много, много из клана. Во, во, во. Во, зашел, бери. Мужики, из третьей есть. Тебя плохо слышно? сделать чуть погромче, там чувствительность настройках Томка у четвер погиб. Еще один уникал зашел. Уникал не попал. У давай нас этого гасло. возьмем, который вот первый там сам зашел. Исута -то нам точно не нужно, как Вот этого первого доехала. А кто первый зашел? Уваришь. Уварис, Он зашел, В 54. Уваришь V54, не, вот уваришь. сам верху который прям. Уваришь. Давай возьмем. Вот отличное чувство, а прям пацан тащить обид. Илюх, ты опять, кстати, не, не туда говоришь все. Не, не, не, я только что нормально. А, а что ты там сказал? Не да, не я говорю, готов поставиться. Да. -а -а. Я что то вообще не слышал. Нестандарт поехал, все. Да. черт еще раз пристигте, <связь> поехали. <связать> Блин, <связать> да. Не, он классный, капаси. Когда он начал? Вот это Я чуть ли не, не надо. Вот сюда вот. Вот сюда вот квадрат. Все остальное, все остальное. Вот так аккуратненько, аккуратно. Короче, вот сюда мне надо. Все танки нужны вот на эту линию. Все, что есть. Бззззка, давай сл.т.б. Вот сюда вот все остальное давайте вот на эту линию наша связь с тобой нерушима походу да? да да да да мы короче будем тащить семские дальше. близнецы <сörдila> <сörдila> так голба голба вазе кстати хорош по точности приблизительно такой же как лттб вот у тебя сколько кд? А, 440 а у него 464, но у него альфа выше на десятку и пробитие на голде 230 Тя же линия вот эта, та вот эта линия Алтб с выружкой здесь держим. Угол тот, смотри, я это смотрю. Тяж, тяж пошел со мной. Тяж пошел со мной. Тяж пошел со мной, убираем, а бы с третьего на 10096 хитпоинт там один, убираем, убираем, убираем, убираем, пока один. Нифига себе он хитпоинт. Тяж едем, тяже, да пошли быстро, по, да. по, по нулевочке, пошли, тяж по нулевке пошли. Убираем что-то КП, ребят, помощь нужна на что-то КП. ЛТБ, по, по, СТЖК, помощь, дайте мне помощь. Уб, убрать его нахуй, Отлично, я убрал. Следующий убираем, следующий тяж, АТЖК, помощь нужна. Илюх сейчас в бок накидать истреть. Лучше к дому поджаться, а там и сухо, и итрит, и дырить память. Все правильно ты сделал. 600 хп, 600 хп, ребят, 600 хп. Из третьей 600 хп убираем, 600 хп. хп. 190 хп, 190 хп. А, меня убивают, пропусти. Следующего. Ребят, следующего убираем, следующего. Рашим, рашим, рашим на них, рашим, не сым никого. Никого не боимся, рашим. Что там осталось? 300 хп На! 28 хп убрать. хп убрать 1269 хп убрать 1269 хп убираем И все. Убираем 1269 хп 861 861 Он с этой стороны Едьте на него ЛТБ помоги 861 хп убрать Есть, Едь! едь. Тысячи, тысяча поедете на 861. В 1-1 работы Работай, работа его. Работай, работай, работа его. Дальше, дальше, парни, дальше, дальше еще хочу, еще хочу. Один в один работаем. Два танка, в один в один работаем, два танка. Работаем, нет, работаем. Нет, я тоже я еще хочу. ребят работаем. ЛТБ помощь, ЛТБ помощь. ЛТБ помощь. Все, ништяк затащили, молодцы. Еду, еду, еду. Да все, все уже, я все, я все, я все, я все. все что Ты орешь то ⁇ орешь-то так? <свят> Диман просто сидит за мной в одной комнате, он ⁇ потом на видео это по-любому будет. Я с таким капом на работу просплю. ЛТБ тащит. Ну ч ⁇ все неплохо отыграли, всех за тысячу домашка вазик просто все прикрыл отца. тебя от сухи. Без движка. что там опять фыркаешь в игровую? Сделай чувствительность микрофона в, в игре выше, чтобы все слышно было нормально. Чуть-чуть на пятерочку. Да, чтобы ровенько было. что никто не выделялся. Все, тащим. ставим, поехали. Алекс, Алекс загатилов, давай. Ялочку, Степ. Походу Алекс уткнулся головой в клавиатуру. Все возьмешь по возможности давай поближе к лтбшке что-то от нее ты отделяешься увлекаешься а меня слишком. загуслили там просто я не доехал поэтому. а понял понял давай так не отделяйся поближе к этому к лтбшке там хорошо хорошо кап утомительный что давайте ЛТБ с ВЗшкой вот сюда на монитор вот этот квадрат взял под низок все остальное давайте вот сюда вот этот квадрат вот эти, вот эти окошки разобрать Илюшка, вот эти куда мы? вот окна ЛТБ с ВЗшкой вот сюда поднес. Забыл что нам повторяться. Смотри, Алекс гитал, они уже на горе. А ты б попустите нахуй блядь. Свори кап. Говори авторитет, ты, люха. Смотри, Алекс гитал, опять поехал, Окна забрали. Забираем окна, если окна забрать. ВЗС ЛТБ стоп ЛТБ ВЗ стоп ВЗ стоп ВЗ стоп ВЗ стоп Куда нахуй блять Сюда к ЛТБ нахуй блять И встретишь Ты здесь творишь ее моё Это ебанул что ли совсем нахуй блять Охны разобрать Назад назад Вижу Встречаем И треть, помоги там, МЗшка и СЛТБшка, давайте разбирайте их на, нахуй. И 3 давай сюда, вот, закрываю сюда, вот, вот эту оленью а, закрываю сюда, по, пошел, вот так, вот так иди, и третье, сюда закрывай. И третье, разбираем их здесь, аккуратно встречаем. Не пробил, сука. И третье, помогаю бульдог разбирать. И третье, бульдог помог... Илюша, что ты меня не прикрыл, Все а? Сейчас бы было легче. И я бы жил. Мне движок сломали и все. Чема, помощь, помощь, ЛТБ. Из ЛТБ, помощь. Центр помощь, ребята, помощь нам. Помощь, помощь нам. Бля, мы не продержим. Назад, если Л... назад, не, не танкуем. Помощь ждем. Ждем помощь. Сзади, сзади. Кэп у вас сзади вижу блять там из третий должен нас прикрыть пизда из 3 прикрываешь жопу нахуй Короче, Мы не это слить. блин вот это из 3 вот, вот это 3 ты, ты намудил пиздец как вот и был бы здесь с нами нахуй все пизда то было бы блять вот ты намудил твой косяк полностью на тебе косяк -мо. по одной церкви, давайте по одной цельке, разбирайте ребят, ну разбирайте бегом уже вот эту танк, ну Вы... блядь, ну это пиздец все просрали И третий скажи как ты здесь оказался скажи мне дружище пожалуйста вот один ну, стрель ну, как ну, про свой план мы играем а свой план игру он восьмой восьмой раз подряд уже ездит сам по себе а теперь его насилуют мне ему нравится, походу, когда его толпой. Илюха, у тебя в игровой связь вообще не слышно. Просто не слышно. Слышишь меня? Илья? Кто-нибудь слышит, Илюх? игровой связь, во-первых, во-вторых, что-то меня не прикрыл-то там. Да, там, вот я все, говорю, извини, что-то не прикрыл. Мне просто сломали. Да я понял, там, <каклял> Не по-укрепски поступил. Ужасно поступил, вообще не по-братски. Кинул меня. не А меня не слышно? Не, не, не тебе. Не тебе, другом. Ты хорош вообще. Мне не слышно, да, меня выгробовать еще? Очень тихо, вот как вот и этого пацана. А, ну что, сам сроки сделал нормально. Чувствительно сделай там на 5-7 уж. Блин. Не хватит, не успел. О, мы с ними дрались уже, нет? Да. Не-не-не-не-не. Т71 не было. Илвы не было. Ну ладно. не хочешь какая-то сборная солянка, все разные? Вот так нормально? Да, ну, так ну. хорошо тебя слышно. Лучше. Okay, okay, ами, к наговорились наговорились нет да наговорились? да да наговорились ребята понимаю. стоп ребята стоп ребята стоп берем ребят ребят приезжаем к первую базу бля вот. эй э, ребята ау да да мы тебя слышим Да, давай. давай. Что первую базу? Да, приезжаем в первую базу. Все тяжи первую базу приезжаем. И в малый город. И малый город берем. ЛТшки. Он малый город считает, а шесть, что ли? с нами. лт вы, вы впереди едете. Угу, походу. Красивый малый город. Смешная ты? А будешь в старости, мать. Огонь. А он с кем? Не знаю. Там же кто-то, кто-то пиздец. Чувните -чу -чу. замочь. Причем, причем, причем. Едем, едем, встаем, едем, блять, едем, никого не сып, получаем дамаг едем, берем город. Едем вперед, едем вперед, едем, блять. Вперед едем, молодцы, все. Просто огонь. Все, прикрываем нас, прикрыть нас. Поймали тишину, тишину поймали, мать. Поймал тишину. Мать, поймал тишину, блять. Смотри, одни там просто как бы это... кто-то разговаривает, наверное, да? По-моему, телевизор. Одна... Э, одни светляки выскакивают по телевизору. Поймай тишину, сказал, блять. Сейчас я и нахуй. Слышь ты, мать моя, Елена, блять. Вы охуели просто, ребят, вы просто охуели, блять. Давайте проблему свою решать там, в другом месте, бля. Вы просто охуели, я сказал, вы просто охуели, бля. Походу в РК там. Ребят, работаем. Работаем, работаем, работаем. Тяжи вот эти, вот эти тяжи с малого города, вот этого убрать. Тяжа смола, вот это тяжа, вот это убрать. Бегом вот это раш, вот это раш, вот это раш, вот это смола гор, вот это раш. Рашем, рашем, рашем убираем. Погнали, Ром, что ты там? Да, да, я стрелял. Я что он любит раш. Бум походу, сейчас все Да Там просто отрашены. Чувак. Едем дальше, убираем. Давай. давай, давай, давай, давай, давай. Блин, блин. бежал, пацан. Пробитие. Ну ты блин. лошара. Ну ты ваша да не ругайся ты, а. Командир измоляет. не извиняюсь, извиняюсь, говорю. у нас ругаться командира хватает. Да, там огонься. сухую? Соляноч. Ребят, У меня был рэдкал включен, поэтому ругался. Тут не мешает просто играть бывший сокровицы я думаю вы это говорите, а оказывается я в арт был так что соли. <сёк> <сёк> <сёк> нормально все как, мы все понимаем Жизнь <сёк> огонь Ну там все правильно берешь как это до угла, до верхнего, левого, да, надо было до верхнего ну да, все правильно вы сделали все правильно, там вот с, с, с этого квадрата все берется все правильно сделали Сука, я врутка и сижу, блядь, еще на вас орублю. А мне Ленка играть не дает нихуя, там в любовь со мной играет еще. Блядь, говорю, остань, надо, блядь. Ладно, давайте садись. Хорошо, что у меня стул качается. Я бы сейчас упал просто. я забыл что я в арткалице сижу блядь да. ладно нормально, нормально зато в сухую выиграли ну, ну я матом зато ладно блядь ну я не люблю конечно но матом я хорошо это конечно на вас да бывает заметили, бывает чуть-чуть мы старались не замечать но всякое же бывает да бывает, просто. бывает, не надо его, друзья, да. Не люблю, просто не люблю проигрывать. Фу, ты шо я, я уже не могу, у меня просто живот разрывается. Правда забыл, а там Ленка еще, блин, ну сами, а вы не слышали нихуя, блин, она у меня тут на уши подсела, блять, еще. <свист> ну, давайте его послушаем, <свист> еще поиграть надо. Это просто у него история. Ну уже... Час. Так, что там? Человек, блин. Он будет тяжелая длинная очень... Ну, я не знаю, народ... <свист> <свист> а <свист> все же... А, я его, может быть, это разрежу на две части. Делай... коленку там. Я уже толпнул. Делай, Джиева. Порежу на две части, потом я вообще на работу завтра просплю, но это я хочу еще послушать. Просто. просто... О, расходу, вот... Овощ, ну вот спалился школьник. <laughs> Нельзя такие вещи. школьникам. Ну, у Работаем стандарт. Ну ладно, большой школьник уже, старший класник. с Вот сюда. Пусть вот сюда прям бегушком, бегушком, бегушком вот сюда, вот в квадратику да бегаешь. Вот здесь. Все остальные. Вот сюда, вот здесь на центре. Разбираем окошки по стволам. По стволам окошки вот это. Раз, два, три, четыре. Все окошки видать прекрасно. Встали здесь. окошки все разобрали. ЛКБ-сазрочка с сюда. Все работа. Кимба. Да. Ты чё? Давай бегушком, бегаюшки. Ребят, не надо агриться. Ребят, не надо никого агриться. Встали аккуратненько здесь. Разобрали окна. Куда вы поехали, блядь? Встали в центре здесь, все окна разобрали. Зачем в ту окно? Что творите-то, блядь? Я в столб врезался, меня развернул. Из третий, вижу. Вижу, вижу, вижу, Нет, вижу, блядь. ВЗ, проскакивай. Хорошо. ВЗ, тобой проскакивай туда. Кто дальше? Кэп куда дальше? Стойте там. Ребята, раз по этому окошку сюда заходим. Через это окошко сюда пошли все. Может, все, поехали. Через И это окно кэп пошли кэп за мной. За мной, за мной. Вот я еду где? Через это окошко все пошло Едем, едем через это окошко. Едем, едем, вы за мной, за мной, за мной, за мной. Там три танка будет у вас. Вы защит с забирайте 32 -го. Один в один разбирайте 32, да, да, да, да, 32 Все, поехали. Я танканул. Ой, 6. Я промазал. Убегаем, еще и бульдог. Ребят, рашим, рашим, рашим вот эти два танка. Рашим, надо их зарашить. Рашим их. Бегом, бегом рашим. Рашим, рашим, рашим, рашим. Убрали. Еще одного убрали. Убираем. Я там на много вывалило. Убирайте его. Убирайте. И все на первую базу потом. Убираем этот танк и на первую базу. все первая база. Он просто стоит тут вот прям он, как и тонну. Работаем первую. Аккуратно первую работаем сейчас. Даже затащить. У них там полушота остались. Ну, там же shellt работают, <реклама> по Да не ничего страшного, не, страшно. не, не должно затащить. Работаем первую базу, Работаем, работаем первым. Может, то там мало что-то накидали. Отрабатываем, отрабатываем. Раж на первую базу. Раж, бегом! Первую базу, рашем там танк одного. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, Держусь. бегом! Держуйте! Бегом! Рашем этого веса нахуй! Еще хочу! Отлично! Еще одного веса! Убрать нахуй! Убирайте! Молодцы. Вот так и Хорош. надо играть. Ну все, давайте сейчас аккуратненько сейчас чем-нибудь на здесь с вами. Так, что не могут? то да нихуя ничего уже не может там булькать. Ну все, давайте там не деремся, Ребят, извиняюсь, что накричал, ну блин, надо аккуратно. О, на вторую башню ли он поехал? Съехал со второй. Ребят, он где только около второй базы, там все это мозги мучит. Давайте со второй базимся. Чего они, говорит, могут? О, боже, какой мужчина. Ребята, извиняюсь, что наорал, ну, блин. Вы пошел как бы в игру. Без обид. Мне кажется, он извиняется, потому что он переживает, что так-то ничего, делать, сейчас спать. Там, или бросит команду. Хотя, может, нет, может, вежливый, культурный. Да нет, просто победы пошли, поэтому он вежливый стал. Ну, мы и проигрывали, он тоже вежливо достаточно все вел. Да-да-да. Не, он нормально все вел. Нормально, да. да, такой интересный мужик-то. Ну вот да вот ты ты куда, один, сука, поехал? Ты поймаешь. Первый же бой. Легко состалось. Сука, ты куда поехал? Ты Не ругайся. Ты у него учишься плохому. Снайпера всем, да? Стреляйся. Ты представь Белюху, он будет командовать укреп, Иначе я так себе криюсь. Не, ребята, мы так не разговариваем вообще. В плане это мы так просто панимся. Да. У нас я это скажу, запрещено. Подряд бошки отрываем. За такое наказывается. А мы с Илюхой каждый бой страдаем с какой-нибудь задницей. Да я бы не вообще выражал. Смотри, сколько я накидал. Смотри, сколько я накидал. Вы посмотрите, сколько я накидал. Ну, я на вазике 131 средний дамаг 948 держу а у меня 9 10. боев 56 процентов побед Но у меня полторы пасси даже с этой рубрикой нет я именно смотрю по командным боям а -а -а. <свят> да хватит тебе ругаться то а ты на бас я эмоции не могу держать, да, да, да, такого да, вообще да, напора. Я же до сих пор не разбудил. А моя даже не, призвон... не позвонила, мне придцал. <связь> <связь> <связь> я не знаю, может она там уже она... рожает. Она, она а может Все, тихо. Так, давайте вот сюда, это логически. Так, один более здесь есть. Один более здесь. Так, ЛТБ сюда. ЛТБшка сюда идешь. ВЗ, ВЗ, давай по здесь, на прикрытие. Хорошо, хорошо. Все, хорошо, ребят, хорошо. Да туда, БЗ. сюда бы сюда, ВЗ сюда, остальные раш. Все, работаем. Он, он разлучил вас. У нас преимущество, один танк есть уже. Один танк есть, работаем. Убираем, браем, не, не отпускать. ВЗ не отпустил. ВЗ, ВЗ, за ним конец, не отпускай. Он врезался. Молодцы. Все, bağ, stop, терg distop, терg distop, терg stop, ⁇ р-стоп, Ч р-стоп, Ч р-стоп, Тяже р-стоп, Ч стоп р-стоп, ЛТБ-стоп, ЛТБ назад, ЛТБ назад, ЛТБ назад, Ч р-стоп, ЛТБ назад, вывезя сюда, Тяже р-стоп, стоп р-стоп, сюда. ЛТБ-стоп, ЛТБ-стоп, ЛТБ-стоп, лтб Сюда довольно-таки грамотно. А ты сюда? сюда. Mm -hmm. Я его на будильник поставлю. Рашну <с> работаю. А ты сюда. Ты ждешь в ЗДшку. Будь сюда. Я же стоять. Видишь, какое культурное, даже так точно нажимаю. Тяжи, давай по Ты малому. Тя же малый, Тяжи малый вперед. Малый вперед. Вперед. вперед, малый, малым, по малому. Вы ВС пошли. Что? Все, идем. Тяже вперед. Давай, Тяжестоп, стоп, аккуратно, тяжестоп, стоп, аккуратно, аккуратно, ЛТБшки. Перевалим, ЛТБ-СВЗ переваливаем. Перевалили, тяжестоп, тяжестоп, стоп, тяже стоп, не лезем. Ждем ЛТБ. ЛТБ-СВЗшка, убрать. Бульдог убираем, лезем на бульдога. Лезем на бульдог, убираем его. тяжестоп. стоп. Давай, ты тут залетаешь, я в бок обходу. Что, деле... Что вы делаете, бля? тяжести, блядь? Мы на на захват ставайте. Тяже вперед. Тяже полный вперед. Тяжесть полный вперед. Пошли, пошли, пошли, пошли на них, пока базу захватывают. ЛТБ с выжижкой базу захватывает. Базу вдаем захватывать. Тяжесть все вперед пошли. Все вперед, все, что есть, вперед пошло. ЛТБ с выжижкой на захвате. Тяжесть всех вперед пошло. ЛТБ с выжижкой бульдога ловите. Ловите бульдога. Бульдог на вас. Даже можете захватывать, Сизжайте, захвата, убирайте его, оборот, а кто схватит захват. Убирайте его вдвоем. Убирайте бульдога, это Убирайте блин. бульдога. Илюша, блин. Добирайте его. Бля. ЛТБ давай, помощь-то. Захват, съезжай сюда помощь. ЛТБ помощь то давай. ЛТБ сюда помощь. ЛТБ помощь, захват сидя. Помощь, на помощь помощь, помощь, помощь, помощь, помощь. ЛТБ захвата. ЛТБ захвата, помощь, да. бегом, бегом, пацанам помощь. Бегом, пацанам помощь нужна. Помощь это, да, пацанам. Помощь, помощь, помощь, помощь ЛТБ. По шотам, по шотам, ребята уже работаем, что Ребята, говори! Ребята, говори, не молчи! Дим, пролезь из за ИСА. Туда. Дай ШОТОМ и спрячься за него. Хорош. Теперь принимай нижний опыт. Ребята, трубку. говори мне, молчите, пожалуйста, а. Воюем, руки были заняты. Что ис один как-то у нас отделился и так получилось в итоге. У нас опять один из, ни хрена не слушается, лезет вперед. Сильно просто, наверное, вывалились. Не надо было. Мы их тролли твои выехал, но, но получил до матери и все. Mm -hmm. Походу ну, перехвалили и сатан сатан. Mm -hmm. да как, э, как там бульку то разобрали у нас? Это выцежку как разобрали-то? Там уже один танчик был и там чуть то еще тридцать четверка накинула от вас и потом А разобрали. понял понял. Я смотрю, что там должны разобрать были. А ты все там стоял там, да? На этом. Все понял Илюша еще не принял, да? На сегодня блядь. Блять ладненько я попробую по-другому. Ты все понял. Главное, что он понял, что это он накосячил. Там все, нормально. Нет, нормально, мужик. Ну, кстати, под он может как-то довольно интересный, как бы. Ты думаешь? м ахреново блядь если текста к в ту сторону смотрел, так а почему тогда мы их не разобрали если четвертый в ту сторону смотрят потому что один раз у нас один на получил до твоей команды он полез вперед а другой из третьей снизу стоял а другой из третьей снизу стоял Блин, значит, я что не углядел. Sorry. Если ты четверку смотрел, Нет, мы должны тогда... Если ты четверку с полза значит мы должны были пробити их. Я не знаю, как это получилось. Я против все правильно сделал, блядь. Он даже говорить нет. Не может быть и правда. Не уплаты, нет, ну при этом то достаточно, достаточно правильно, то есть при таком вот раскладе. Ну если да, в этом должен. бою, то есть он все угадал, сделал все правильно. Ну против такого соперника как бы. Ну естественно вот видите, ребята рандоме уже рандомные эти командиры против рандомных тактик, которые вот без отклонения просто вот, ну, ой, против стандартной тактики. Уже начинает какие-то антитактические. ладно, знать. давайте стандарт, отыграем стандарт. Если сюда, отгор. ЛТБшка, вот так даешь, вот так быстренько пробегаешься, и вот так ВЗшка, ВЗшка сразу сюда идешь, ЛТБ вот так перед горой здесь, на... вот так мне, мне просветик даешь, вот так на горочку, засвечишь не засвечишь, похую, нет засвета, есть засвет, Похуй. просто вот так по горочке, и вот так ВЗшки, все, погнали. Рома, ты только что говорил про бар. Прокати, по горе, Будет засвет, не будет, похуй. И кбз назад. Это достаточно стандартная тактика. Рандомный разъезд. В этом не увлекайся, ты бы не увлекайся. Да. Прокатись по, по горке, и КБЗ-шки. Не засвета, похуй. Бархан все, я пошел на Не О, получилось. Ладно, пусть. Чего? Пошел кбз Я к тебе. Давай, давай. Сейчас, что у меня тут, интересно. Может, сейчас. он еще и был на лигу смотрел. И стоп начал вообще жесть. На центре кто-то полезет. Все стоим троче. Работим стандарт. ВЗ стоп, ВЗ, ВЗ, ВЗ, ВЗ, ЛТБ ждать, ЛТБ ждать, ЛТБ ждать, ВЗ Работайте в паре, блять, и говорите между собой. Все стоим и <си> А мы говорим между Ок. собой. <си> мы чуть-чуть. Не лезем, друга. ребят. Этим чуть, чуть, не, надо, не надо домашку получать, не надо, блядь. Не надо быть Кирковром, ребят, не, давайте аккуратно, блядь. Кирковром. Вот они, вот они тебя же на горку поставили, ништяк. Пускай посылает ЛТшку на горку. Прекрасно. Вот эти, вот, вот эти, вот эта, вот эта пачка, давайте сюда вперед продвигайтесь. Давайте пошла, пошла, пошла, пошла, о, пошла, о, пошла. Уходим, пошла. уходим, уходим. Опаньки, назад. Пачка назад, пачка назад. Вот эта пачка назад. Паточка. ИС третий. И С3. Три по списку нижних сюда назад. Три по списку нижних сюда назад пошло. Три по списку. Давай пошло туда. Чего? Пошло тику Давай. Давай, состою. Три по списку вниз пошло. Я правда. Давай, Савай, держите, ЛТК. Ты плох стоишь. ЛТБ, он, по-моему. Два и только там два осталось. Все остальное мы едем сюда, возвращаемся, возвращаемся. Два вот там встречу. Ну давай, давай встречай, давай. Сань, ты нарушаешь правила видео. Алтешки, держитесь. сейчас забаним. Слишком умный. Ох, нихуя там 4. Еще одного ИСА надо, еще одного ИСА, еще одного ИСа сюда бегом. ЛТ-шку спускает, значит, ЛТшку уйдет. Все ИСы сюда, пускай ЛТшки, ЛТ на ЛТ, исы сюда все, ИСы все на первую базу. Бегом, бегом, бегом. Тут ЛТ занимается. Меняемся местами. Все сюда, все ИСы сюда, ЛТ сюда, ИС сюда. Бегом, бегом, бегом нахуй! Сейчас просъем нахуй. Нихуя не рванули, блядь. Орлы, блядь. Красавцы, блядь. ЛТ на место ИСОВ. Исы сюда все, на первую базу. Вдаем или уши? Все и почему? на первую базу, кроме ЛТшка. ЛТ, убирайте эту хуйню, 37-го убрать. ЛТ убрать 30-го. Гоняться за ним, гоняйте, гоняйтесь, убирайте. Ганяться за ним. <с <à> <с есть, подали, Отлично. Разбирает башню, так, <с> вот это третий сюда на, на воду подили. Вазерки, ПТ убрать, Вазер убрать ПТ, с ЛТБшка вместе. если третья, Если третья, встаньте забыть, здесь кулачком вот здесь. Вот это третий сюда потянитесь к ним, это вот это третий сюда, ЛТ убрать и сушку. И третьим, стоп, из третий, сюда, вот к исам. Сейчас прорашу их сюда потянись. И третий, давайте назад. Вот это встретим к этим и сам. Два ИСа назад. Вот это и встретим, давай к ним сюда. <свист> ЛТ убирайте Исушку. Вот это из третьим, давай сюда к сам. Сюда к сам тянись. И третьи, давайте назад. ЛТ, ИСУ убирайте. Давай я прямую, или <свист> Давай, давай. Блять, и встретил. Ну что ты опять помутил здесь, а? Ну помоги сюда, вот помоги мужикам, помоги, помоги, помоги сюда, мужикам. ЛТ, бегом, убирайте вот эту вот, Все отлично. Помощь сюда. Помощь, наверное, на вторую базу. Вот так через центр, вторую базу сюда вот. Вот к этому ису. Вот это ты сюда через центр, тоже к этому ису. Все к этому ису. И встретить, здесь стоп, умри. Умлей здесь. Чем? Все к этому Иисусу идет. Все к этому Иису. Вот это этот к этому Иисусу. А ЛТ к этому Иисусу. Все к этому Иисусу. Все к этому Иисусу. Все к этому Иисусу. Ребята, стойте, сюда. Зачем? Все, давайте работаем. Все аккуратно. все аккуратно. Не лезем, аккуратно работаем, говорим. Все, говорим, все говорим. Мы же с тобой разговариваем. Все должно убрать. Четыре на два. Все, что Дим, мог, я сделал, все говорить мне. Дима, Чем бы через вдвоем. этот заедь. Через горку. Через Дим, мы вдвоем могли. Мы их всех могли остановить. Если бы ты не полез скрываться. Ну да. А вы там без меня остались. А вот этот готинок, блядь, деталов. Это просто какой-то уникный. Он не ума орал. не арит, Тихо, тихо, легче. Он просто рандомный игрок. Ну почему не слушать них Ну, такие вот они в рандоме. Вы же ругаетесь все время рандомных игроков. Вот и нас. Всем респект. Молодцы. А да тут ЛТ-шки все, походу. нет тя же тоже хорошо держит а ну парк 3 тысячи накидов я тоже сука рисковый парни блять хорошо на да, молодцы нет респект могло и получиться у них если бы я не комару то давай, могу получиться давай, давай минутку перерывчик да? сделаем мы получим давайте давайте давайте теперь давайте. Давайте. давайте перерыв спасибо большое доброй ночи перерыв я что то уже засыпаю завтра вставать на работу тоже сейчас, еще в бою в 10, тоже в байнике пойдем. Может все пойдем, может тогда? Ладно, давай еще покатаем. Да, три часа уже. Три часа ночи, да? мне нравится. Все, спасибо зрителям за внимание. Кэп, извини, надо идти работать завтра утром. Спасибо тебе огромное за бои, вообще классно, все было весело и побед многое все отлично. Извиняюсь, извиняюсь за, мат, за мат, извиняюсь, ребята. Ну так получается, извиняюсь. А, ничего бывает. Все, спасибо большое. Да. Тебе спасибо. Вот такой вот сегодня у нас был видос длинный, может быть. Сколько? Сколько мы готали? Посмотрим, Подождь, я еще не стопнул. Спасибо зрителям за внимание, лайк, Спасибо подписки да. Всем Всем и добрые комментарии. Будьте добрее и веселитесь, улыбайтесь, да, и, не, ма мата, и не, не матюгайтесь, и не курите, и не пейте, все это вредно. Спасибо.